Для конечного клиента эффективная гидравлическая система — важный показатель производительного и надежного экскаватора. Это позволяет перемещать большее количество материала за более короткое время, обеспечивает плавное управление и экономию топлива. Интеллектуальная гидравлическая система Кейс, CIHS, стала синонимом плавности управления. Она сокращает длительность рабочих циклов, упрощает управление, а также обеспечивает быстрый точный отклик органов управления и снижение расхода топлива во всех фазах рабочего цикла — копания, подъем, поворот платформы и разгрузка. 8% топлива удается экономить только благодаря пяти автоматическим функциям экономии энергии. Рассмотрим их подробно. Система экономии при управлении стрелой — (BEC). Благодаря этой системе снижается расход топлива во время опускания и поворота стрелы. Система автоматически снижает обороты двигателя без ухудшения производительности машины, поскольку для выполнения этих операций не требуется большое количество масла. Система автоматического управления снижением расхода топлива, AEC, снижает оборот двигателя на 50 оборотов в минуту, когда джойстики находятся в нейтральном положении, и оператор не включает какие-либо функции машины. Система управления колебаниями при повороте, CRC. Благодаря этой функции от насоса поступает небольшое количество масла в начале каждой операции поворота. Для чего это необходимо? Затем система постепенно увеличивает подачу масла по мере увеличения скорости поворота. Система управления ходом золотника, (SSC) автоматически регулирует давление при копании или планировании. Это позволяет экономить топливо и улучшать управляемость при выполнении точных операций копания. Автоматическая функция экономии энергии, AES, включает в себя автоматический переход в режим холостого хода и функцию выключения двигателя. При переходе на холостой ход эта функция автоматически снижает обороты двигателя в любом рабочем режиме, когда рычаги не используются более 5 секунд. Функция автоматического выключения останавливает двигатель, если никакие операции не выполняются более трех минут.